итак, всем здарова, дорогие друзья! Если имя Лекс вам о чем-то говорит, то добро пожаловать на этот видеоролик. Сегодня я взял интервью от такого ютубера, как Лекс. И поговорил на достаточно интересные темы. Лично для меня. Если вы хотите вторую часть данного интервью, то я попробую говорить Лекса еще на одну часть. Ну и все зависит от ваших лайков и комментариев. Ну и давайте приступим к видео. Итак, первый вопрос. Когда вы начали свой канал? И были ли у тебя на вот этот момент друзья и тиберы, которые тебе помогали? Приветствую всех, с вами Лекс. Когда я начинал свой канал, вообще у меня было несколько каналов, и начинал я вообще не с записи каких-либо игр. Это более-менее я популярен и известен стал именно благодаря каким-то играм. Это Slithero, это Hell Neighbor, это... Ну, подобные, короче, проекты. У меня какие-то проекты, опять-таки, хайповали. И после этого, после хайпа этих игр, разумеется, я снимаю другие игры, и эти игры, разумеется, падают в актуальность. И сразу же после, в момент, когда я записываю, да, продолжаю записывать, как какие-то люди, которые подписывались, смотрели мои эти игры старые, которые хайповали, до сих пор просят эти игры. И, к сожалению, до сих пор такая же ситуация на канале происходит. То есть аудитория, которая приходит ко мне на канал, она приходит ради какой-то определенной игры. И, к сожалению они ждут именно эту игру, а другие видео не смотрят, и сейчас активность на канале нулевая. В принципе, на протяжении всего времени, когда я был на ютубе, когда вел свой канал на этом, именно с этого канала, когда уже записывал соседа, когда уже записывал новые игры, всегда так было, то, что все волнами. То хайп, то антихайп. То хайп, то антихайп. Друзей никогда не было. Я начинал первый канал вообще с другом, который не связан никак с Ютубом, просто друг, который учился в моей же школе, мы раньше записывали видосы. Видосы по озвучкам всяких разных мультиков американских. Разумеется, мы делали это без прав, но это было очень давно, тогда не было никаких авторских прав, тогда YouTube только начинал зарождаться. И поэтому никогда не было никаких друзей. Вот буквально пару лет назад, может год, может полтора, ну, максимум два назад познакомился с парой-тройкой людей, Могу назвать имена. Леха Смертник, Джимди 13 Фнавплей. Ну, в основном со всеми этими людьми я познакомился был рядом с GMD 13 потому что с ним связался кое-как, кон контакт контакте, точнее, он со мной связался, и в итоге мы сейчас до сих пор общаемся. А, такие вот дела. Помощи, в принципе, никогда ни от кого не ждал. И проходил все сам. Итак, очень хорошо. Это познакомился с соседом. С какой Альфы ты начал играть в данную игру? Когда я познакомился с соседом, с соседом я познакомился случайно абсолютно, как со всеми своими играми на канале. Я в основном сижу, мониторю какие-то игры на всяких альфа сайтах, ну, сайтах с альфа-версиями, где, разумеется, можно получить какой-нибудь ключик либо игру раннего доступа. И, разумеется, сосед не стал исключением, и именно ранний доступ я и получил. Я начал играть с вами первые альфы, и, разумеется, оттуда сразу и пошел Хай. Хайпануло при альфа то есть там сначала была при альфа <coughs>, которая была довольно-таки интересная, кстати. И графика мне почему-то в тот момент, когда я записывал уже первую альфу, вторую, третью, четвертую, бету, когда все вот уже бета первая пошла, и какая там была бета вторая, я не помню, с какой бета они начинали. Когда уже беты играли, я понимал, то, что мне нравится именно тот старый сосед, именно при альфа, именно альфа-1 тоже вот нравилось. Какая-то была другая атмосфера. И вот когда вышла бета, я начал понимать, то, что они вообще отошли от того концепта, который я видел изначально. Хотя, по итогу, вся игра «Привет, сосед!» мне нравится даже сейчас. То есть и альфы все. Они Каждая из частей имеет свой шарм, каждая из частей имеет какой-то уникальный геймплей, уникальные какие-то особенности. Какой-то э, свой, не знаю, дух, какие-то приятные такие воспоминания всегда. ну Особенно даже, когда ты играешь при альфу соседа, тебя даже вот, когда убегаешь вот, под этот страшный звук, который был в при альфе, я не знаю, помните вы или нет, э, но в при альфе был самый страшный звук э, именно Чейза, когда преследует тебя. Э, сосед... Э, это просто офигенно. То есть, когда ты переигрываешь и понимаешь, какой же там страшный был звук, ностальгия просто нахлынует тебя волной. Это прекрасно. И тогда я начал играть э, игру и, разумеется, записывал сразу для всех. Я сразу понял, что эта игра будет интересна, потому что изначально концепт игры строился на том, что «Привет, сосед!» — это искусственный интеллект. Не было на тот момент вообще никаких игр наподобие этой. То есть, э, ты представляешь... Как будто ты играешь с кем-то. То есть ты играешь с каким-то чуваком. ощущение ощущение мультиплеера, только без мультиплеера. То есть ты реально играешь с чуваком, который учится на твоих действиях. То есть это изначально и был концепт игры. Сделать так, чтобы вот этот вот искусственный интеллект понимал, где ты находишься, понимал, что ты будешь делать, закрывал какие-то доступы тебе, проходы какие-то, которые ты э, использовал, и, разумеется, искал тебя там, где ты раньше прятался. В принципе, даже сейчас, выходя, да, вот, вот смотря трейлер э, второй части Hello Neighbor, можно понять то, что вторая часть пошла по тем же стопам. Просто с лучшей графикой, с большим масштабом, с открытым миром, с, со всеми теми вещами, которые, в принципе... Мы и ждали в первой части, но еще в тот момент, видимо, не дошла, не дошла еще эта игра до таких масштабов. И вот сейчас самое то время для того, чтобы показать, на что способен полный потенциал соседа. Посмотрим, что выйдет. Пока что жду предсоседа 2. Он выйдет, если не ошибаюсь, летом. Итак, Алекс, если бы ты был создателем или разработчиком игры предсоседа 2, что бы ты добавил или изменил в данной игре? Как бы ты ее сделал? Или оставил все как есть? Если бы я был создателем, я не знаю, довольно-таки сложный вопрос, потому что, как говорится, если бы, да как бы В любом случае, то, что делает разработчик, он делает все правильно, потому что, если бы он делал неправильно, игра бы никогда не стала такой хайповой и интересной э, среди масс. Э, как говорится, если что-то популярно, значит, э, что-то все-таки они правильно делают, правильно? значит, они правильно, по правильному пути идут. И если они будут делать какие-то ошибки, я думаю, они сами это будут понимать, они сами это будут исправлять. Единственное, что когда я играл, или когда я играю, когда я записываю их игры, ну, то есть, э, тайни-билдов, когда я записываю игры э, «Привет сосед, да, или другие какие-то части, я понимаю какие-то определенные проблемы, я понимаю, э, в чем заключаются там какие-то, да, Баги, либо еще какие-то фичи Я не знаю, как это все назвать И я их за это ругаю Я ругаю разработчиков, ну, своих видео То есть я им лично, никому никаких претензий Никогда не имею, но когда я вижу Какие-то проблемы, я всегда об этих проблемах Говорю. Лично я считаю Вот есть игра Secret Neighbor То, что очень-очень-очень Большие проблемы у Этой игры просто практически во всех Сферах. Начиная от Рекламной кампании, да, даже Примитивная Заканчивая системой прокачки и вообще всего То есть привлечения к этой игре То есть нет никакого смысла людям играть в эту игру Потому что они ничего там не делают Там добавили вроде бы какой-то батл пасс, добавили магазины магазин и прочее Но можно было это сделать уже на релизе и гораздо проще То есть то, что они сейчас добавили, к сожалению, как мне кажется Не особо позволяет, не знаю... Как-то больше увеличить свой интерес К данной игре Ну, разумеется, все, кто любит Привет, сосед Все, кто любит эту вселенную Все, кто любит усатого этого соседушку нашего э В любом случае, рано или поздно Зайдут в Secret Neighbor и поиграют мне э Разумеется, вопрос только в другом Почему не сделать так, чтобы в эту игру Захотели поиграть не только фанаты Привет, сосед Это как раз-таки и остается загадкой то есть, этим никто не занимается. Я понимаю, что там, скорее всего, вопрос в первую очередь в деньгах. Но, ладно. Это, конечно, не мое дело. Я бы, скорее всего, оставил все как есть, потому что, опять-таки, знаете, вот есть э, какие-нибудь победоносцы, я не знаю, какие-нибудь императоры, которые завоевали там дофига земель и прочее. Э, и, разумеется, был бы такой вопрос. А что бы ты сделал, окажись э, ты на его месте. Разумеется... Что бы я сделал? Я не знаю, как бы он этого добился То есть я даже представить не могу Насколько сложный был его путь И что он для этого делал И я буду еще ему какие-то советы давать после этого? Конечно же нет Разумеется, как говорится История не имеет слагательного наклонения Поэтому то, что они сделали То, что они популярны То, что эта игра сейчас одна из самых хайповых игр Инди-игр в мире я считаю, что это заслуживает уважения и, как минимум, можно сказать только одно, то, что они делали все правильно, если они достигли таких высот. Так что да, я бы ничего не менял. Итак, Лекс, как тебе новый ФНАФ? Давай немного отойдем на от темы э соседушки и смотрел ли ты прохождение других игроков? FNAF 9 мне понравился, мне вообще не нравится, на самом деле, вся вот эта вот концепция игры ФНАФа, то есть старых версий, где мы просто сидим и смотрим налево-направо, открываем-закрываем люки, двери и, разумеется, нажимаем на кнопочки. По-моему, это очень странный геймплей, и лично мне он никак не привлекал никогда. И, разумеется, именно только по этой причине я всегда был отдален от ФНАФа, и... Разумеется, на моем канале его практически нет. И вот FNAF 9, как только я узнал, что будет существовать FNAF наконец-таки с нормальным геймплеем, я, разумеется, сразу же э, почувствовал, что да, время немножко подышать, время немножко поиграть в это. И да, действительно, мне понравилось. Я ждал... при э, ну, принципе, нет, не было никаких суперсильных ожиданий и, разумеется, все оправдалось. Я, в принципе, получил удовольствие от игры, я ее прошел. И нет, ни у кого я не смотрел прохождение, ни у кого я не смотрел видео. Я лишь сейчас смотрю после прохождения э, ви, всего, всей игры, всех вот этих секреток, всех э, вот этих вот уровней. Э, как называется? Концовок. Все, когда я прошел на все концовки, все возможные. И, разумеется, после этого я сразу пошел в интернет чтобы узнать, а какие еще концовки есть. Может быть, я что-то не прошел. Плюс к этому смотреть на реакции других игроков, других стримеров, летсплееров, тоже интересно. Когда ты уже все прошел, ты смотришь, а как же отреагировали остальные, и, разумеется, получаешь удовольствие от этого всего. И, разумеется, смотришь на себя и думаешь, ё-моё, какой я тупой. Ну, в определенных моментах. Я думаю, что у всех, кто проходит какие-то игры, когда смотрит на себя со стороны, понимает то, что ой, а чё это этот тупил. Ну, бывает, в этом ничего плохого нету. В общем, FNAF 9 хорошая игра. Ждем новых ФНАФов и, надеюсь, опять-таки, в режиме в жанре приключения, в жанре ходилки, бродилки, а не в жанре сидения на одном месте и закрывание дверей. Хотя у этого по-любому, у таких игр, имеется огромная куча фанатов, которые готовы в это играть. Но я не один из них. Ну и напоследок, спасибо большое, то, что ответил на все мои вопросы. Я буду рад с тобой пообщаться. Но ну, если тебе понравился данный видеоролик, то напиши об этом в комментариях. А с ним был я, Алекс. Всем удачи!